Это фильтра у нас питерские. До этого убрали в другом месте на пробу. Но там оказались они Ой, с тонкой стенкой. Здесь вот она толстая, прям видно, хорошая. И они мягкие были. А эти вот прям, их вот пальцем не сожмешь. То есть... Когда фильтр мягкий, если скважина не глубокая, в принципе, нормально все получается. Но когда скважина, блин, 15-20 метров и больше, если есть небольшой сальник, либо края острые э, в скважине, в столе скважины, камешки остаются, допустим. Они рвались и при обсадке, то есть гнулись. Вот и все. Поэтому вот решили другие сказать попробовать. В этом году попробуем. Они двухметровые по метру. Будем резать и посмотрим. Вот они, прям твердый, прям держат хорошо. А те прям были мягкие и гнулись. То есть каркас не держали, как, допустим, нержавейка, да? Она держит каркас а, твердый, полтора метра, и можно туда-сюда при надобности пропихивать в скважину, если это надо, конечно. А мягкие рвутся и гнутся. Так что вот взяли на пробу, посмотрим, как они себя будут вести. Вот, видишь, фильтр. Вот, помнишь, я тебе рассказывал, который я достал, деньги-то отдал. Вот смотри. Вот он. Видишь, какой песок пропускает. Вот. Вот такой песок он пропускает. Сейчас со скребу где-нибудь. Ну, иначе положить бы. Вот, на белое. Вот, видишь, какой песок? Вот он. Вот он. Вот. Это прям пыль. Это пыль. Это вот прям пыль. Вот такой вот он пропускает. Это вот не особо. Вот он, видишь? Вот он, фильтр тоже. Двухметровый. Вот он. Вот так вот он. Вот отсюда. Вот, сейчас покажу тебе. Вот он, фильтр здесь, Вот он. То есть он вот так вот у меня был в пыли. И сосал эту пыль. Вот она. Вот она, вот она, видишь, пыль, прям пыль. Вот она. Частично он ее пропускал, а вот здесь, вот тут уже вот, видишь, чистый фильтр. Вот тут уже был водонос, крупный песок уже был. Это вот в Узморье мы сделали. Ну вот он, видишь, вот пыль, вот она, вот. Вот она, видишь, Это пыль. А как креплю? Вот, вот изолента. Вот эта муфта, вот она. Ее сейчас, если разобрать, там муфта будет. И на черной резьбе, вот на этой вот, ой, на черной трубе, нарезаю плашкой. Сейчас плашку покажу. Где она у меня? Вот плашка. Вот такая плашка. Вот она. Вот. А, трубная резьба дюйм на 32.